Всем привет! С вами Кекс и сегодня будем готовить очень вкусные и нежные оладьи из кабачка. Эти кабачки просто очень сочные, готовятся быстро, накормят всю семью и они не расплываются, не становятся плоскими, они очень пышные, вкусные и нежные. Я буду использовать два средних кабачка. Сейчас сезон кабачков, это не проблема, они довольно дешево стоят, а главное очень полезно и сытно. Натираю кабачок на крупную терку, так как кабачок отдает очень много сока и при жарке может расплываться такими прям блинами, чтобы убрать этот лишний сок, слегка присолила свои кабачки и теперь через секунд 15 просто руками вот так отжимаю лишний сок из кабачка. Довольно много его на самом деле отходит, масса стала более рыхлая. Теперь эту массу опять присолю, так как лишняя соль ушла уже вместе с соком. Добавляю зубчик чеснока, довольно крупный, ну, соответственно, по вкусу, кто как любит. Поперчу и добавляю еще одно крупное яйцо. У меня уже отжатой вот этой массы получилось около 400 грамм. На это количество я использовала одно большое яйцо. Если у вас там чуть больше, чуть меньше, соответственно, используйте на глаз либо два яйца, либо одно то есть смотрите по своему количеству, сколько у вас получится. И добавляю еще сюда 2 столовые ложки с горкой муки обычной. Можно заменить крахмалом, но они тогда получаются немножечко жестче. Мне так не очень нравится. Все, это собственно все. Теперь можно приступать к жарке. Жарим на разогретой сковороде до образования красивой румяной корочки, не на очень большом огне. И снимаем на бумажное полотенце, для того, чтобы ушло лишнее масло. Они вкусные как горячие, так и холодные. Я уверена, что понравится всей вашей семье. Обязательно поставьте палец вверх. Не забудьте поделиться этим видео с друзьями. А с вами был Кекс. До новых встреч. Пока-пока.